Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия я вика Сегодня отдыхающие видео, девчонки, хочу вас зарядить энергией пражского Рождества. Вот, я, к сожалению, девчонки. Сейчас вот, я пока немного скажу о том, с чего мы начинаем, не буду говорить, не буду вас загружать никакими разговорами, это такое отдыхающее видео, так что настройтесь, вот, именно на позитивные моменты, насладиться Прагой Рождественской, красотой Прагой, этими домами, .�lympi. старым городом Праги, я прошла по старым местам. Вот начало как бы начинается из этого коня. Вот я вам только что показала. Мне пришлось ускорить видео, потому что она снимала много. И мне очень жалко было все как бы врезать, я думала, я подрежу, все будет нормально, ну, как бы, там, на полчасика, и я ускорив даже, вот у меня видео получилось на 39 минут, потому что мне все хотелось показать, поэтому в два раза ускоренное, вы уж меня простите, некоторые моменты будут очень классные, поэтому я их там запустила со звуками, там, разные уличные представления со звуком, и в нормальной скорости. Все остальное, вот просто смотрите, наслаждайтесь. Сейчас я иду по проспекту Святого Вацлава, с площади Святого Вацлава. Там стоит, вот вначале было показано народный музей. Вот мое понимание Праги, оно начинается именно с этого народного музея. Вот с этого коня и памят... этого памятника Святому Вацлаву. И вот по, по проспекту я иду к старому городу и все-все-все вам буду показывать, как выглядит проспект сейчас в данный момент в Праге. Вот. милочки вот такие вот пражские. Люди, обратите, кстати, внимание на людей. Я обратила внимание, когда вот шла, снимала, если женщина красиво одета, она говорит на русском языке. Вот вам такие пироги. Том, что чехи особо над своим внешним видом не заморачиваются, вот видите, кстати, строят строят метро, да, вот это огорожено, не очень красиво, знаменитый трдельник, который я уже показывала в инстаграме, его вы будете наблюдать везде, во всем видео, во всем видео, вот, вот первый я встретила ларючек. смотрите, красота, конечно, неописуемая. вот эти старые дома, ощущения девчонки очень все такое загадочное, магическое вот ты ходишь, я, я кстати поехала два раза, один раз кстати это я снимала без стабилизатора он мне пришел, но я им не умею пользоваться я ехала к дочке, вот дочка мне разобралась как им пользоваться и я ехала уже от дочки уже снимала за стабилизатором, но уже уже сколько накопилось видео, мне так хотелось все снять показать что уже просто было слишком много. Поэтому, девчонки, все кадры, которые я сняла, вот где-то третью часть я из них удалила, все остальное ускорила. Вот просто смотрите, как выглядит сейчас Прага. Вот тем более в условиях карантина, не очень-то поездишь. Вот, я решила, что вот так вот я вам буду знакома все-таки с моей Чехией. Все-таки, и вы знаете, что сделала я вывод, мне это нравится, вы знаете, и я вам благодарна, потому что благодаря вам я подниму свою задницу, возможно, невозможно, а процентов подниму, и я все-таки сама поезжу, и я вам покажу вот эти все красоты. Вот, поэтому плейлист на моем канале «Моя Чехия» будет. Вот, если вам интересна эта тема, то, пожалуйста, заходи, заходим в плейлисты и находим моя Чехия и смотрим всю Чехию моими глазами. Вот это будет первое видео, а далее не только путешествие, вот обычаи будем, как буду вам показывать, рассказывать. И в этом видео немножко расскажу. Я хотела о Праге, но я так скользь некоторые как бы моменты расскажу, покажу, потому что я там сняла часы, вот эти знаменитые пражские куранты, вот это я вам покажу. Потом мост Карлов, мост Староместская, Старогородская ратуша, Староместская площадь. Вот это я вам основные такие ключевые моменты сегодня покажу. Это я просто иду по Старому городу, иду иду, иду. И понятное дело, что в Старом городе очень много этих стихомагазинчиков. чирское стекло, богемское стекло, богемский хрусталь. Вот. Я, кстати, была да, даже на фабрике этой хрустальной. Думаю, это бы вам было интересно. Ярмарок, кстати, должна сказать, вот эти всякие ярмарки, обычно они перед Рождеством, они вы что, это самое главное в Чехии. Вот. Но очень мало, очень мало палаток, чуть-чуть есть, но не особо. Хотя я не скажу, что мало людей, девчонки людей в старом городе очень много. Вот первые сейчас вот в данный момент видео идет там, где я снимала В воскресенье. Это был выходной день, очень много людей. Вот видите там дальше эти часы, там каждый час идет эти куранты и каждый час э, двигаются фигурки, это все я вам снимал покажу вам, вот, но факт то, что каждый час на этой старой Старомерской площади собирается куча людей, чтобы посмотреть на эти часы, как на бой курантами как эти фигурки двигаются вот видно, да, видно, что продают на ярмарках Красиво, очень красиво, не дешево, ну и не скажу, что дорого. Была у меня мысль, как бы, что-то купить и разыграть между вами, но у меня как-то, я не знаю, в каком формате это все сделать, этот розыгрыш на ютубе. В инстаграме все-таки проще делать розыгрыш. это кожаные изделия из натуральной кожи. Вообще, чехи чтят традиции, это да. В Украине, кстати, должна сказать последнее время тоже, что меня радует, что начинают возвращаться вот эти народные традиции, гуляния, вот это все-все-все. Что меня удивило, девчонки матрешки, смотрите, вот там еще увидите, я сейчас вам расскажу, матрешки с разными как бы физиономиями, в общем, интересно, неожиданно для меня. Ну, деревянные игрушки, это, да, это чешские, чешские, как бы, особенность. Они тоже очень ценят натуральные деревянные игрушки. Вот, ну, тут классика. А, кстати, вот эти вафли, вафли тоже, э, лазуньские вафли они называются. Вот, это тоже в каждом городе, курортном, обязательно есть свои вот эти вот вафли. Они, ну, кстати, делают на ходу, там, прямо на твоих глазах, вот эти пристрои, ну, эти оборудования, на эти вафли, начинки, и на... они хрустящие, пахучие, там, с разными начинками, ты идешь, ты, ты обалдеваешь, вот как, э, тут, кстати, в Праге нет, именно, чтобы делали, может, где-то есть, там, в какой-то, магазинчик, но здесь, ну, я прошлась, я не видела, я просто тут, эта палатка с вафлями я просто вспомнила в карловых варах тут в праге запах тердельника этого потому что тут там тоже разные посыпки там корицы разные всякие всякие орехи корицы и оно уже пахнет представляете как на улице А еще если делает на огне на углях вот, то вообще запах нереальный вот, а вот в Карловых Варах, там именно особенность запах этих вафлей. Вот смотрите, вот это все старый город. И, кстати, я прошла, может, 10 процентов. Если, конечно, идти по всему городу, то это нереально. Много всего. И особенность, конечно же, вот это вот ощущение, ощущение, ну как, вот они матрешки. смотрите. Вот они всякие натрешки. Я, конечно, не обнаглела до такой степени, чтобы взять в руки и открыть ее. Хотя, наверное, надо было попробовать. Сейчас, кстати, у меня приближается, я сейчас наговариваю этот текст. На, как бы, на уже на мной слепленное видео. И сейчас приближается момент, как бы будут уличные музыканты. Я сейчас по старому городу прохожу к Карловому мосту. Это средневековый мост в Праге, знаменитый мост в Праге через реку Волтагу. Он соединяет малую сторону и старый город, старое место. Вот сейчас я в старом месте нахожу, в старом городе, а есть малая сторона. Там Малый город, но древний малый город, это заслуживает отдельного видео, это уже по весне я с вами туда съезжу, я очень хочу, я была там один раз, очень хочу туда поехать, в этот малый город, там очень все очень тоже сохранено красиво, и вот атмосфера, вот, кстати, я на этой выхожу, на эту... Старогородскую площадь, нет, это не она, это не, не, не. это я все-таки иду по этому старому городу как бы в направлении этого Карлова моста, потому что хочу вам показать, быстренько я вам покажу этот мост, потому что холодно, там мало, мало как бы обычно там усеяно вот этими художниками разными, всякими музыкантами да, все-все там всякие поделочки, вот кстати эти часы, но к часам мы еще вернемся, сейчас я быстро прохожу и иду к этому мосту потом я все-таки вернусь к этим часам и покажу вам бой курантов ну, это число. Вот обратите внимание сейчас, сколько людей. Ну, как бы их много, но и потом увидите сколько каждый. Это, при том это каждый час. Вот они когда бьют, ну, час начинается, следующий заканчивается. Вот. И собираются люди, чтобы это посмотреть. Не знаю, есть ли там какая-то магическая сила, но каждый час вот собирается полная площадь людей. Уличные вот эти рестораны мне нравятся. Вот главная елка на площади Староместская. Ну, старогородская площадь вот эта главная. Вот это старая ратушь, на которая часы. Елку еще я вам покажу. И при ночном свете. Так вот выглядит и площадь еще покажу там подиум такой для селфи возле елки я туда тоже залезла посниму сейчас я просто просто иду чтобы пока потому что это уже было около четырех часов при дневном свете мне хотелось быстренько захватить пробежаться все захватить вам показать вот а потом еще при ночном свете Ну ве вечером мусорку. Ха -ха, захватила мусорку представляете вот. это старая это стар... старовеская площадь все, пошла я к насту девчонки сейчас я вам его и буду показывать и еще обернулась, поснимала ну, тут понимаете, тут просто просто нужно идти снимать и и все, и наверное ставить музыку и просто смотреть потому что вот, ты, даже, вы знаете что что хочу сказать, что даже экскурсовод не нужен, вот как по мне, мне достаточно просто открыть рот, вот это пройтись, и я уже как бы набита энергией, эмоциями, вот этой позитивной как бы, праздничной энергией. Вот, вот правда, мне достаточно, конечно же, экскурсовод это хорошо, но я вот прошла просто так, и, и это. Я считаю, рождество не будем загружаться лишней информацией. Вот, сейчас вот скоро, скоро-скоро я подхожу. Вот через эти ворота у нас вход на этот мост. Везде, везде все очень красиво, все очень сохранено. Бережно относится очень к своим памятникам. Ну и сейчас мы заходим, и там сразу будут эти музыканты. Oh. Смотрите, как, кафе Картук, так прикольно. Сейчас я иду по этому мосту, Карловому мосту, в сторону Старого города. Вот видно, есть художники, но этого мало. Видно большую разницу того, как было. Да? Длина всего моста 500 метров. Я уже сказала, он соединяет Малую сторону и э, Старый город. Вот. Вот там вдали уже виднеется. Это, это малая сторона. Малый город. Это есть знаменитый Карлов мост. Скульптуры на нем. По-моему, около 30 скульптур расположен ну, как бы на, на всем отрезке, на всем этом мосту. Вот. Все равно людей очень много. И в Масках никого нет на улице. Вот, вот этот, как бы вдали, э, малая сторона, это старый город. Куда ведет этот мост? Он, это средневековый мост, и он э, соединял именно эти две части Праги. И назван он, кстати, в честь Карла IV. Раньше он как-то, он Пражский мост назывался, если я не ошибаюсь. Кажется, Пражский мест. вот, я его видите, приблизу. А там, ну вот, историческое место, это Малый город, в него мы обязательно съездим, там есть на что посмотреть, очень красиво, атмосферно, вот, ну, далее я возвращаюсь, возвращаюсь, вот уже начинает темнеть эти все дома я вам показываю а рассказать мне пока ну, нереально просто рассказать о, о каждом доме потому что этого всего очень очень очень У мужчинка был в маске очень много очень все красиво Ух, сего. Матрешки. опять, вот, я ближе показала вам матрешки, опять магазины, и, кстати, скидка. Вот, кстати, в этом, мы когда я когда была первый раз в этом, единственный в этом мал, малом год, городе, который до, только что показала, это было давно, лет, наверное, 20 назад, когда я только вот приехала, вернее, я уже пару лет была в Чехии, у меня на работе была девчонка, чешка, подружка моя, я говорю, я, я, говорю, три года в Чехии, я не видела еще Прагу. И вот она устроила экскурсию, да, она меня повезла туда. Она договорилась со своими друзьями там переночевать, поводить. Нас такая умничка. И вот мы в этом малом городе мы были, там ходили вот с Янкой. Я обязательно вас туда повезу, потому что это того стоит. Вот. И вот читали мы вывески, девчонки, на ресторанчиках там, да. О, опять в масочках. И она говорит, ну ничего себе написано на немецком, на английском, на русском, а на чешском нет. То есть там все ресторанчики, понятное дело, рассчитаны под туристом, а меню на чешском языке там просто нет. Ну, такие вот дела. Я че, почему об этом говорю, потому что я видела вывеска там на русском языке. Обязательно, обязательно на всех языке языках дублированы как бы... Все дублировано на разных языках. Молодцы. В этом они молодцы. Так, ну это уже где-то я за каулком пошла, непонятно куда. Старенькие, старенькие, все старенькое. А вот еще какая-то площадь, я, я что-то потерялась, что это за площадь. Э -э не поняла. Ну, в общем, я по ней походила, поснимала там, вон, палатка тесты делают вот этот бетлэм вот она палатка и я так не поняла и пошла дальше ну в общем подсняла и пошла дальше вот вот видите деревянный все святые Сейчас у меня видео подходит, сейчас я не помню, по-моему, сейчас будут куранты у меня. Да, будет твой курантов, поэтому я пока сейчас свой голос уберу, включу на стопроцентную, как бы, скорость, ну, на натуральную. И вы посмотрите, как выглядит вот эта Старомесская площадь, да, по-моему, староместская площадь, эти куранты на ратуше, и сколько людей как это все происходит каждый час в праге круглый год каждый час вот такую толпень собирается смотрят на эти куранты nossa gente ah tá Dér, no? ten, ten? Sheep. To chtěl. Tudě. Chceš vidět? Jehone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 Да, да, да, да, да, начинает темнеть, пошла я по этому городу видите вот этот подиум сейчас вам покажу с подиума всю старую площадь вот эту старогородскую площадь я думала что там что-то что-то это ну это как обзорный подиум и его все используют как селфи селфи точку да его фотографируется с этой елкой вот эта старая низкая площадь вот уже я иду по вечернему городу светящемуся все очень красиво празднично сейчас мы подходим кстати тоже вот они жарят тердельники эти на овенях на огне я здесь не перевернула видео ну да ладно просто вот этот запах раздается повсюду сейчас совершенно случайно я этот кусок поставлю вам в натуральном виде набрела на уличных как бы гастролиров, ну просто и, и сняла, вам не полностью номер, но это просто нереально, вот, вот посмотрите сейчас, девчонки. И вот такая вот моя рождественская прага получилась. видео подходит к концу там в конце еще я кусочек включу на полный звук там уличный тоже музыкант который играет станет стакан тоже очень красиво сказочно волшебный вот кстати видите это уже будний день Меньше народу. Этот кусочек я уже снимала вчера. Вот Народу меньше. И это уже со стабилизатором. Девчонки, еще раз. Кстати, очень видно разницу. Смотрите, со стабилизатором. Очень четко, плавно, красиво. Ну, в общем, следующие видео я уже научилась с ним работать. Следующие видео а, будут правда качественнее, вот я учусь, я, я обещаю вам, я научусь и, и буду снимать Чехию красиво, вот именно красиво, вот. и информативно. Сегодня, конечно же, это было не информативно, потому что, ну, ну что тут говорить, это праздник, и тут просто праздничное настроение, и, все, и говорить ничего не надо. Я вас поздравляю с наступающими праздниками, девчонки, желаю всего самого хорошего все у нас будет хорошо, будьте на позитиве, это самое главное в жизни, я вам скажу. при любом ситуации, в ситуации будьте на позитиве, все будет хорошо, просто жизнь прекрасна, Конфетки вот здесь вот я еще сняла шоколад, ручные работы, очень атмосферная. Я даже сейчас пересматриваю, у меня такая, знаете, бабочки в животе. Да, вот такие вот ощущения. Человеку нужны такие ощущения. Нужен праздник. Вот. Я потихоньку с вами прощаюсь. В конце еще уже мужичок заиграет. Вот. Всем хороших, счастливых новогодних праздников. Еще я хочу в прямую первый идти, но только не знаю, вы вас поздравить это либо между новыми годами рождеством какой-то день потому что сейчас беготня я так понимаю у вас же ну, снова буду все начинается у нас вот я сейчас доснимаю сегодня у нас это щедрый вечер вот уже рождество а вы уже по будете между новыми годами рождества я так думаю вот наверное, так и порешим. Ну, все, уже подходит, вижу видео в конце, где я могу говорить. Там я включаю наклад, там еще буквально полторы минутки, как мужчина играет нас такой Все, девчонки. Если вам понравилось, ставим лайки, пишем комментарии обычно, пишем, что бы вы хотели видеть, с какой стороны вам интересна Чехия. А с вами была я, Вика, и моя Чехия. To je tady. Tak co tak to je to samé. Deixa eu juntar as três. Pelo Grazie.